был диверсантом, он дьяволом был В песках чернокожей Анголы. Полковник спецназа работу любил Хоть был не в ладах с интерполом Полковник спецназа, такой молодой Агент нелегальной разведки В огне не сгорел, не пропал под водой За две боевых пятилетки в огне не сгорел, не пропал под водой За две боевых пятилетки Полковник спецназа с холодным лицом Налил полстакана и выпил Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием выпил. В ущелиях Паншера под серой чадрой скрывал он славянские скулы. От страха его называли чумой душманы в далеких Аулах. Потом Никарагуа, Куба, Фидель, потом Мозамбик перелеты. Потом в Эквадоре на наркокартель он сам поднимал вертолеты. Потом в Эквадоре на наркокартель Он сам поднимал вертолеты. В Америке Дельта, в Испании егал, Его безуспешно искали. А он в это время рыпешку тягал Из речки на Среднем Урале. А ночью покинув родные места Летел он над сектором газа. Быть может в стране, где распяли Христа, Сегодня полковник спецназа. Быть может в стране, где распяли Христа, Сегодня полковник спецназа. Полковник спецназа с холодным лицом Налил пол стакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием Вымпел. Полковник спецназа был лучшим бойцом в команде с названием ⁇ Вымпил ⁇ Спасибо.